В этом видео Акстар и Ярик Бро Вот, вот я э, э, э, э, Притворяются отцом и сыном в чат рулетки. В жаривание, отжаривание, поджаривание, подпрожаривание, зажаривание А, Ярик, это я, Паша, это вот Вот это я Вот. Всем привет, вы на канале Акстар Если ты думал, где твой доширак, то он здесь Приятного просмотра Не забывай поставить лайк, если наберется 50 лайков, мы выпустим <пух> следующую часть. И весь видос. Интеграция Ролтона. Не забывай, что вторая часть на, на канале Ярика по ссылочке в описании. Также не забывай подписываться на него. Ярик, бро, полная... Hello? Привет. Опа. Гитара. Я вижу гитару. Это все, что вижу. You from Russia? You from Russia? Russian, Russian, Russian, да. О, oh, Россия, Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. I'm Jack. Привет. He's Daniel. So Jack Daniel. I am playing for what's your name? Evelina. A a Anastasia. Anastasia. Anastasia. Anastasia. Anastasia. Anastasia. Anastasia in our in Anastasia. Anastasia, Anastasia. Anastasia. Yeah, Anastasia. Anastasia. Um, he play guitar for you, yes? Or oh. I can play for you. Yes. An Anastasia. It's a, it's a Okay, so, because I think yes. it's very classic. No? Yes, yes, but okay. Uh, so oh. I play guitar and you say it's good or no? Okay? Okay. okay. okay. So. Oh, thank you. Oh, so now he sing I vocal. Вокал. I play guitar for you. Yes. Может oh, okay. oh, okay. you know Russian, Russian song? Uh, Russia? oh, no. Uh, one, one one Russian song? Ah, he know one Russian song. Yes, one one. A... Katusha. Да, <laughs> <no, no>. <laughs> Срассе, русский, срассе, срассе, срассе, русский.. срассе, срассе, срассе, срассе, срассе, срассе, срассе, ты Русский? Ты русский? Выпускной. выпускной, баста выпускной, выпускной. вот. Выпускной. Медлячок. Медлячок. Медлячок. Спасибо. you Kr красивый. Красивый. Слушай, пожалуйста? а где... А, вот. Uh, uh... Yeah, uh. искал. Oh, no. Ты искал? И, конечно, я говорю о Raid Shadow Legends. Офигительная игра, в которую я сам постоянно залипаю, поэтому вот с вами не стыдно поделиться. Короче, Рейд игра, где вы можете создать миллион различных комбинаций из более чем пяти сотен чемпионов и отправиться путешествовать в подземелье, проходить сюжетную кампанию или просто в PvP-битвах участвовать и побеждать, если вы сильные. В общем, игра пушка, и знаете, что сейчас? Думаю, многие из вас помнят того легендарного стримера, блогера, киберспортсмена, ниндзя. Raid Shadow Legends made me a champion. Так вот, теперь это легендарный чемпион с катаной, луком, владеющим магией огня и льда. Он обладает невероятной силой удара э, и также офигенной пассивкой. То есть, чем он больше на поле битвы, тем он становится сильнее. И также может заморозить всех, поэтому его можно использовать везде. Как в PvP битвах, так и в роковой башне. Ниндзя доступен бесплатно, прямо сейчас по моей ссылочке в описании скачивайте, играйте на протяжении 7 дней, и ниндзя ваш. Вот только нужно до 15 октября это все сделать, и самое главное, что если вы его сейчас не получите, то больше никогда не получите. Да и в рейде куча летних событий и ивентов, поэтому обязательно стоит вернуться, если играли, или начать играть. И, ребята, я очень стараюсь для вас, пилю контент, почти не отдыха, и будет нереально крутая поддержка, если вы скачаете и установите. Я очень надеюсь, что мы сможем собрать 2000 установок. Я думаю, мы сможем. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании или сканируй QR-код и устанавливай. Вот обязательно по моей, чтобы там все бонусы получить. А какие бонусы? В общем, в качестве нового игрока ты получишь один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу наполнение энергии, Пополнение энергии. И легендарного эпического чемпиона Чонору в качестве бонуса. Все, по ссылочке в описании, скачивай, устанавливай, игра, кайф. Рекомендую, сам играю, советую. Все, погнали дальше. Чат-рулеточка. ребят. Это кто? Скрин, скринь, скрин, быстрее! Спрес, еще быстро. А, ты типа по-русски не шаришь? Он не шарит, просто мой друг. Oh. Он э, приехал просто из этого, из Финляндии. Ого, классно, супер. Но он красивый. Кэп, да. Он, он говорит, что хочет сыграть. Сейчас играет на гитаре, он играет. Хорошо. Давай, Кэп. Кэп Лайфер. Да. So, say, okay or no, okay? okay. Mm -hmm. okay Это, это, это просто это прекрасно, это прекрасно, это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Он просто, видите, нормально просто сказал, спасибо. Да, давай сейчас пишем. Спасибо, смотри. Ладно, ну пообщайся тогда. Вот давайте попробуйте пообщаться с ним, с ним невозможно общаться. Постоянно переводить надо, ну пообщайся. Hi. Вы говорите English. Hi. Uh, some, some, uh, I know some English. Yes, yes. Uh, what is your name? My name is Jack. Jack, oh, классное имя. Вы <laughs> uh, Do you understand uh. Russian language? Uh, I know some, some words. Привет, спасибо и так далее. How old are you? <laughs> I am сейчас ай, ай, а что говорить? Так. Да можно чего угодно говорить. Привет. Слушай, давай челлендж. Точнее, можем поспорить, что я сейчас сыграю, а ты улыбнешься. Окей. Okay. сделай серьезное лицо. Так, а давайте сначала немножечко успокоимся. Просто, когда мне говорят делать серьезное лицо, наоборот, хочется смеяться. <mistakes> да. Не, не делай серьезное Допустим. лицо. Допустим. Все, давай. Мы успокоимся. Все. <с <behaves> <с <nessa элляндия> давай теперь тоже такой же. Челлендж только от меня. Я два раза серьезное лицо сделать не могу. Давай, теперь тоже я сыграю, и ты э, не должна улыбнуться. Ты Северный ветер, ветви тихо колыши. Маленький. Ты чё вытворнили? Я помог тебе, понимаешь? Да зачем? Ты все испортил наоборот. Такая хорошая испортил. песня. Я все испортил. Простите. Хорошая песня. Да ладно, давай все. Теперь это вот это финальный уровень, финальный босс. Вот сейчас будет песня, и ты не должна улыбаться. Но за Мишку это нечестно. Честно? Я девочка, мне можно уступать. Вот ты. Ладно, все, у меня последняя просьба. Последняя просьба у меня. Я, в общем, готовлюсь к концерту завтрашнему. Можешь, пожалуйста, послушать и оценить, вообще нормально, если я так на концерте сыграю? Если что, у него наушник... Он ну, мне я, я скажу, просто он не слышит. стойно А что почему не понравился? Да, не понравилось? Нет, прикольно! Ты что там врешь? Прикольно! А почему он еще улыбается над этим? Ну, она, <свист> она, она слышит, а как и предыдущие, Ты никому не это? нравится они все ржут над тобой. Да нет, а, это хорошо, прикольно! А Че -то Послушай другую. Может быть, я тут Ладно, он сейчас играет, я ему наушник дам, сама ему скажешь, хорошо? Готов передавать наушники, ну как? Нормально? Ну ты же смотрел. Ну. Все, отдавай ему наушники, отдавай, я ему всю правду расскажу. Она, она, она больше теперь злится, говорит отстойно и зачем ты играешь да с этой чёрной штукой? Зачем ты переносишь да ее типа, на это? Хватит, говорит, вообще вра! Играй без да нее. Я, я отдаю наушники. Все. Давай, давай! Отдавай наушники. Держи, она что а -а -а. скажет. Здравствуйте, а вы тракторист? Я трактор. Hello, hello. You from Russia? Where are you from? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Hello. I play guitar. It's my son. It's my son. Plays uh, guitar too. He speaks English very bad. <laughs> uh, I speak English very good. He has very bad. We can play for you. And uh, can you say who is better? To better кто are... я, are... я, я Ярик. Окей, okay, I'm better. Uh, uh, so now. Uh... <coughs> Кстати, круто, что ты не понимаешь uh, русский. Да, это очень прикольно. Типа можно есть все что угодно, и здесь у нас евро и care и T57 в Крикингео надеюсь Dy Works thief oh hives BaACE слウ stud в ты вот imagine нифига не знаешь, но блин, хоть вот во время песни, было круто. Забывать друг друга пора нам Пропадает миллион, наверх Когда ты самый дорогой человек Ты не понимаешь ничего Из того, что я пою сейчас, Поэтому могу говорить вообще даже не в рифму любые слова. Не забудь подписаться на канал, Не забудь раздвинуть свой анна... О! О, oh, thank you, thank you very much. Ах ты, вермишелька. Uh, so, uh... <свеч> Ставь лайк, если тебе понравился видос. Ставь дизлайк, если тебе не понравился видос. Да, если наберем 148 лайков, то мы... И либо 500 дизлайков. Да, мы выпустим uh, вторую Мы выпустим отдельный формат, притворяемся иностранцами в чат рулетки. Все. Значит... он uh... так, да. мой Пока-пока. Лайк, комментарий, подписки. Bye.